Привет, друзья! Сегодня мы разберем индикатор уровней наименьших выплат по опционам, которые являются частью функции выплат. Находится он в меню индикаторы, выбираем опционные выплаты, нажимаем активировать, выбираем толщину линии, уровней и нажимаем ОК. Соответственно, появляются уровни, которые и отображают зоны, где выплаты по опционам будут минимальны. Для того, чтобы активировать функцию выплат мы выбираем в меню улыбка волатильности нажимаем активировать окей соответственно появляется у нас синей линии это функция выплат по шкале x у нас текущие страйки то есть цены на базовый актив по шкале y размер выплат если же функция выплат у нас наклонена в левую сторону, это означает, что выплаты будут больше при движении цены вниз. То есть они, видите, стремительно растут при изменении страйка именно в нисходящем направлении. Соответственно, если же базовый актив будет расти в своей стоимости, соответственно, выплаты будут здесь не такие большие. По центру у нас расположена зона как раз наименьших выплат, которая у нас и отображается. Линии горизонтальные на графике фьючерса. Соответственно, именно эта зона является самой выгодной для продавца опционов. Очень часто данная зона является как магнитом для цены, Также же цена может очень сильно отталкиваться при ее достижении. Как мы видим по фьючерсу на нефть, цена может торговаться вдалеке от функции выплат, но к экспирации в большинстве своем она стремится именно к данному уровню. И чем ближе к экспирации, тем соответственно больше интерес у крупных трейдеров, чтобы цена шла именно к наименьшим выплатам. Соответственно, маркетмейкер, он может при создании дельта-нейтральных стратегий, покупает, либо же продает фьючерс на этом уровне, для того, чтобы застраховать свои риски от проданных опционов. Выглядит это вот таким образом, то есть цена может подходить к данному уровню, где образуются большие чифти-объемы и очень резко от, от него отбиваться. Работает данная стратегия по таким активам, как золото, японская иена, нефть, серебро. Если мы посмотрим, что даже если идет трендовое движение, может быть при возврате к данному уровню образуются HFT-объемы, и, соответственно, цена стремительно начинает движение в обратную сторону, потому что здесь крупный игрок захеджировал свою опционную позицию, в то время как маркетмейкер принял данный повышенный объем. Данная функция и уровни они являются... Уникальными используются только в платформе Trading Volume Terminal, где можно наглядно на графике фьючерса увидеть непосредственно полноценную картину, которая поможет вам в принятии торговых решений. Всем удачных торгов, красивых сделок и до встречи в следующих видео. Пока!